Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! И с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Sea of Diffs или же Море Воров. В данном видео я постараюсь рассказать вам про такой момент, как же новичку начать играть. Сразу же хочу предупредить, что данное видео предназначено исключительно для новичков. И если ты заядлый, пораженный, пропитый грогом, морской бородатый серый волк, то тогда можешь смело закрывать это видео и идти смотреть какой-нибудь другой видос по этой замечательной игрушечке. Ну что ж, друзья, мы начинаем. Если ты только что зашел в игру и не знаешь, с чего начать, то предлагаю посмотреть по сторонам. Как только ты выходишь из своей а, любимой пивнушечки, ты сразу же а, можешь заметить, что вокруг тебя на острове есть еще куча всего интересного. Это различные представители фракций, а, об одной из которых я уже рассказал в одном видео. Это фракция златодержцев, по ней можешь, конечно же, посмотреть прошлый видосик. А сегодня у нас речь с вами пойдет о фракции Ордена а, Души. Если тебе не нравятся скучные поиски кладов и копания лопатой в земле, то, конечно же, Орден Души это твое призвание на начальном этапе, потому что они сразу же предлагают задания новичкам а, по поиску различных голов, скелетов и прочей всякой интересной магической а, утвари. Прошу, ребятки, заходите, ищите вот такие вот, значит, флаги, вот с таким вот изображением, да, практически в каждом форте, да что ж там практически, в любом, ребят, фортпосте есть такие палаточки, только они расположены в разных абсолютно а, местах. Также, ребятки, подходим вот к этому, значит, представителю, здесь у нас выступает опра какая-то. Мадам опра, здравствуйте. И, конечно же, с ней общаемся. Подойдите поближе, чтобы мадам опра увидела, достойно ли вы служить ордену душ. Конечно же, ребятки, нажимаем посмотреть предложение у этой бабенции и смотрим, что она нам может а, предложить. Давайте, ребятки, возьмем что-нибудь попроще. Да, сложность ваших заданий будет зависеть от вашего а, ранга. Чем выше ранг, тем дороже задания и тем они, конечно же, а, сложнее. Нажмем, ребятки, вот это задание. Задание за 100 монет и у вас, кстати, задание может стоить гораздо меньше, а может быть гораздо и больше, чем у братишки Скретча. Берем вот это задание, да, типичное задание от представителей Ордена Душ и выдвигаемся. Напоминаю, новичок, что твои задания можно отслеживать просто-напросто нажав на клавишу Tab вот здесь во вкладке задания и в путешествиях. И вот то самое задание, которое мы сейчас только что взяли, оно отображается у нас вот здесь вот и краткая информация о нем тоже, тоже отображается у нас именно здесь. Отправься в путешествие уровня мистический наемник в погоню за прославленной а, командой. Здесь, ребятки, мы ничего не сможем с ним сделать, просто лишь навсего, отка всего лишь навсего отказаться от данного задания. Но зачем нам отказываться, ребятки? Мы только что его взяли, и мы уже готовы выдвигаться а, в путь. После того, как вы берете свое задание, выдвигаемся на поиски своей а, шлюпочки. Или же может быть у вас не шлюпочка, а галеон! Кто его знает? Как вы привыкли путешествовать по морям и океанам? Я, ребятки, привык, а, так как я являюсь соло-игроком, я привык а, путешествовать, конечно же, а, на шлюпочке и вполне этим а, доволен. Вот она, ребятки, стоит уже припаркованная. С, к, слава богу, никто ее не тронул, пока я тут готовился, значит, а, со своими а, речами. Ну что ж, друзья, взяли мы задание, отправляемся на нашу шлюпочку, залазим на наш, набор нашей шлюпочки и подходим, конечно же, в первую очередь к столу а, капитана. Именно так он называется и практически на каждом судне. Да что ж, уж там практически, ребятки, на на каждом судне есть вот такой вот стол капитанчика, на который, собственно говоря, мы и размещаем наши с вами а, задания. Заходим в путешествие. И вот он, ребятки, то, что мы сейчас а, взяли. Борьба с прославленной командой. А, после того, как мы положили на стол наше с вами задание, нам нужно проголосовать за него, нажав на клавишу а, F. Если вы этого не сделаете, то задание будет неактивно. И Орден души, репутацию, конечно же, вам зачтет. Но не подскажет, куда нужно а, плыть того, чтобы вот ваши полученные задания отследить, заходим, ребятки, просто на, Q, на кнопочку Q, заходим в задание и ищем, ребятки, у нас два задания от Ордена а, Душ. Заходим в первое и смотрим. Нам предлагают ребятки отправиться на остров Приют. А, странников это первый вариант. И ищем второй, ребятки, остров. Ой ой, ой ой ой ой изгибающаяся лощина. Так, ребят, давайте посмотрим, где у нас находятся эти, эти острова. Ну что, суденышка, что-то застоялось -то? Давай уже отправимся с тобой мы в приключения. По Погнали, ребятки, отдать концы. Как говорится, поднимаем якорь. Да, якорь надо тоже поднять. Оказывается, я на якорь стою. Да, ребят, поднимаем якорь. Опускаем паруса И полный вперед Максимум узлов выдаем И выдвигаемся Вот он наш приют странников С которого мы собственно говоря и продолжаем Наши значит поиски Да, напоминаю что мы сейчас работаем на команду Ордена душ, точнее на фракцию Ордена душ И у нас с вами квестик Да, в этом самом приюте странников Нам нужно найти капитана сирано Который тоже не сразу появляется Его нужно будет выцепить Выцелить и как говорится Сван Шотить для того, чтобы у нас засчитался этот самый э, квестик. Вот сейчас, ребятки, мы высадимся и продолжим. Вот, кстати, вот эти черепа я уже начал по дороге собирать. Да, вот эти вот черепа, и нужно будет нам отдавать орден душ за хорошую э, цену. Не всяческий, ребят, товар можно продавать одним и тем же э, представителям фракции. Например, Орден Душ хорошо принимает вот такие черепа, э, какие-то различные кристаллы и прочую магическую э, хрень. Так, ну и давайте, ребят, выходим уже на поиски, э, где этого парня э, искать. В последний раз видели на острове приют странников. Ну что ж, ребят, обычно, когда мы начинаем поиски вот таких вот скелетов, да, э, э, точнее охота... Когда мы занимаемся охотой за головами скелетов Мы должны найти на этом острове Уже существующееся скопление э, Скелетов И как только мы такое скопление найдем Значит явно э, Где-то там должен затаиться И этот скелет в том э, числе Блин, реально шторм, друзья, разыгрался Никогда не держите саблю э, На голо, когда начинается Шторм, потому что молния Всегда разит э, в железо Это, ребят, законы физики Они здесь какие-никакие, но тем не менее Имеются, если, ребят, будете бегать с сабелькой То пострадайте от удара молнии А она, я вам скажу, бьет достаточно э, больно Я же ее буду обнажать только, когда мы будем биться со скелетами Так, где же эти скелетики-то запропастились, друзья? Я не понимаю, куда же они делись? Итак, ни много ни мало побродив Я нашел это скопище скелетов Вот тут вот, ребятки, вот в этой вот нычке И один уже, похоже, меня заметил Идет с бочки ко мне, на! Все, ребят, началась заварушечка я так понимаю, что меня уже заметили Вот еще один, ребят, с бочечкой, бейте сразу по тем, кто с бочками Иначе, если они подойдут к вам, как я уже и говорил, будет очень больно Все, ребят, заварушка начинается Приготовьтесь к битве Очень будет много здесь скелетиков Всяких разных, разнообразных И с пушками и с саблями, но мы, я так понимаю, с ними должны справиться а, любой ценой Отпрыгиваем назад, делаем небольшой комбо, убиваем двоих разом Да, ребят, при придется немножечко повоевать, если вы хотите заполучить награду в голову их а, предводителя Если надо, ребятки, хильтесь, конечно же, пока вы не видите никого Так, секундочку, где? Вот он, ребятки, вот он, капитан рядом с бочкой, отлично! Стреляем по бочке и уже капитан просажен на очень неплохую такую. Вот и все, друзья. Вот и все. Бочка, конечно же, нам помогла. Да, благодаря, ребят, такому а, лайфхаку на, у нас получилось вынести этого парня а, на раз. Этот, ребят, у нас с пушечкой. Так что не жалейте патронов, когда идете на охоту. Да, откуда? Ой-ой-ой-ой-ой, а, ребятки, надо жалеть патроны. Главное не попасться к этому парню. Так. Так, секундочку, друзья, у меня, похоже, закончились патроны. И я не знаю, как сейчас быть. Как, друзья, сейчас быть? У меня закончились патроны, но меня все-таки спас вот этот вот сундучок. Он здесь не просто так лежит. Так, конечно, же, ребятки, забирайте вот такие вот а, трофейные черепа. Они вам пригодятся. И лодочка очень здесь даже сейчас. А, кстати, у нас оказалось... Да-да-да, берем, ребятки, эту лодочку. А, закидываем в нее наш череп. Можно, кстати говоря, собрать какие-то еще ящички, если они тут есть. И выдвигаемся на наш корабль. Очень опасное дело, друзья, плавать вот в такой вот шторм на лодке. Потому что наша лодка имеет свойство разваливаться, поэтому никогда не плавайте на лодке, если вдруг вы попали в шторм и не пытайтесь добраться. Хотя, почему же и нет? Пытаться, ребятки, конечно же, нужно, но я вас предупреждаю, что лодка имеет определенный запас прочности и вот, ребят, та самая молния все-таки по нам а, долбанула. Это все потому, что мы, скорее всего, плывем на лодочке, а на ней, наверное, есть какие-то Части, в которой может а, дать эта самая молния. Ладно, ребят, плывем. Я, у нас тут, я знаю, что нам до корабля недалеко, поэтому я постараюсь, конечно же, довести этот груз а, в целости и сохранности. Да, ребят, вот моя шлюпочка стоит. Когда же уже наконец-таки я выберусь из этого злачного а, места? Таким вот образом мы швартуемся. Все, в принципе, можно пробовать отправляться. Ой-ой-ой, сколько же воды у нас здесь. Вы только посмотрите. Но всю выкачивать. А, не стоит. Так, у меня, похоже, опять молния долбанула, или как? Или у нас здесь какая-то вода заговоренная? Выливаем воду, ребят, но не спешите выливать ее всю, потому что, например, у нас сейчас в данной ситуации здесь стоит а, сундучок специальный, да, который ни в коем случае не, остав... не, не стоит оставлять без воды. Черт возьми, это я сейчас от него так страдаю, или как? Похоже, друзья, да, да, ребят, нашел я тут сундучок в наших странствиях. Я пока значит, додумался просто-напросто заливать его водой, чтобы он не поджигал мне тут все. Это, ребятки, сундук ярости. Да, я думаю, что отдельный гадик по этим сундукам тоже надо будет сделать, потому что я тот еще нубасик пока что на данный момент. И мне, конечно же, важно очень знать, что за что здесь у нас отвечает. Так, ну что ж, лодочку мы притараканили. В лодочке у нас наши с вами сокровища, которые можно смело уже брать и вести дальше. Черт возьми, буря заканчивается. Мы, ребятки, тем временем выплываем. Забираем черепок наш с вами награбленный. Кстати, у нас в лодочке еще есть черепок. Так, все у нас тут нормально, все нормально. Да, перегружаем, ребятки, в лодочку нашу. Я надеюсь, наша лодочка не подгорит от того самого сундука, который мы везем в трюме. Вот это, ребятки, очень спорный вопрос. Но сейчас мы это с вами и проверим. Я, ребят, еще пока не в курсе. Вот смотрите, как он раскалился. Я даже не знаю, что с ним сделать. Будет ли он нам наносить урон или же нет. Но давайте попробуем. Так. Вот сюда вот мы его ставим. М -м -м, к шлюпочку, конечно, отшвартовываем. И давайте, друзья, поплывем. Я на всякий случай все-таки подхилюсь. Так, отлично. И давайте, ребятки, поплыли. Сейчас доставим. На самом деле, вот этот сундук, который я везу, он как-то странно себя ведет. Если его не тушить своевременно водой, то он начинает разгораться, что ли, если это так можно назвать. И мне кажется, что он может даже бомбануть не по-детски. Или же его разорвет на части в концове, или же он вам просто пол корабля разнесет, я не знаю, но бомбанет, как говорится, останется сам на месте, пол корабля разнесет и вам будет очень печально В вашем приключении, поэтому тушите Всегда этот сундук, который вы Найдете, такой же как у меня, наша с вами задача Это два черепа отнести прямо Представителям Ордена Душ С которыми мы сегодня и а, работаем Ну что ж, друзья, отлично Приветствую тебя, да, у тебя мы взяли Нет, не у тебя мы брали задание, но тем не менее Держи, я тебе принес один череп да, ребят, вот таким вот образом мы отдаем черепа представителю Ордена Душ, а этот самый, а этот самый представитель, в свою очередь, нам а, отдает, как говорится, деньги и славу в своей а, фракции, с которой мы а, работаем. Гораздо больше можно зарабатывать, если же вы станете эмиссаром той или иной фракции, и тогда ваш заработок а, увеличится в несколько, ну как в несколько раз, на определенный, как говорится, коэффициент. Поэтому пользуйтесь, друзья, на здоровье и не забывайте... Братишку Скретчи, который с удовольствием Рассказал тебе, дорогой мой зритель Как же нужно а, сотрудничать С фракциями новичку, только что Вошедшему в эту самую Игрушечку. А что ты, дорогой зритель Думаешь по этому поводу? Пиши, пожалуйста Свои комментарии, размышления Какое бы видео мне еще тебе заснять И показать по этой замечательной игрушечке С удовольствием все выслушаю и прочитаю Твой а, коммент. Ну что ж, друзья Играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея Еще обязательно увидимся и успехов Услышимся. Продолжение следует.